В парках аттракционов всегда можно встретить игровые автоматы с монетками. Или, например, в магазинах игровые автоматы с игрушками. И там, и там есть куча людей, желающих забрать этот ценный приз. Как правило, этот приз не слишком дорогой, но тем не менее, раз есть желающие, значит нужно рассказать о пяти способах выиграть у игровых автоматов. Поехали! Выберите автомат, который заполнен не полностью. В битком набитом автомате игрушки лежат очень плотно, и это осложняет возможность захвата. Попросите друга понаблюдать дать сбоку от игрового автомата и сообщить вам когда клешня находится строго над игрушкой определитесь с конкретным объектом который вам нужен до того как опустите деньги в игровой автомат таким образом вы не потратите время на принятие решения в процессе игры конечно как только опустили монету начинайте немедленно ведь у таких автоматов есть ограничение времени на игру если вы не примете решение он просто опустит клешню там где она сейчас находится ну и конечно разные игровые автоматы настроены по-разному и клешня может захватывать в полную силу через определенный интервал Например, каждую десятую попытку Клешня будет захватывать крепче, чем обычно Вам просто нужно понаблюдать за автоматом некоторое время один игрок решил во что бы то ни стало обыграть автомат и перелопатил кучу инструкций к ним. В итоге результат разочаровал. Оказывается, от вашей ловкости ничего не зависит. Подобные машины, как стабильная модель зарабатывания денег, существуют уже век. На протяжении многих лет правила их функционирования неизменно Приз не достанется вам до тех пор, пока автомат не получит свою прибыль. Например, игрушка стоит 2000 рублей, значит захват конструкции сработает на полную мощность только тогда, когда внутри машины упадет 2000 рублей. И конечно далеко не факт, что в этот раз вы выиграете. Выбирайте игрушку, которая находится максимально рядом возле отсека для призов, ведь до него еще нужно будет донести. Идеальный вариант, игрушка лежащая сверху, в общей куче, неподалеку от окна выдачи. Еще лучше, если прямо сверху игрушки будет петелька. Не жадничайте и не покушайтесь на самую большую игрушку, она может оказаться слишком тяжелой, и вы не выиграете ничего. Желая выиграть в автомате с игрушками, проследите, чтобы щупальца находились прямо над целью перед захватом. Для этого можно зайти за угол автомата, ведь его стиль стенки прозрачны со всех сторон. Существуют автоматы-толкатели, в них нужно установить толкатель точно перед отверстием и нажать кнопку. Он толкнет предмет, а тот уже упадет прямо к вам в руки. В них как раз важна ваша ловкость и внимательность. Во-первых, нужно встать так, чтобы толкатель был ровно на уровне ваших глаз. Также посмотрите внимательно, призы в аппарат устанавливают люди и часто они могут допускать ошибки. Например, поставить предмет чуть ближе, чем нужно. Если вы это заметите, то можно попробовать сыграть с этим предметом, шансов, что вы его толкнете больше. Самый старый самый честный автомат, электроника в нем особого значения не имеет. Эти автоматы называют толкатель монет или бульдозер. Суть его проста, вы кидаете монетки, они падают в общую кучу и толкатель потихоньку сталкивает их в отверстие. По большому счету в этот аппарат сколько положишь, то и достанешь. Только там есть некоторые нюансы, монетки могут застревать и еще разные мешающие мелочи. Выиграть же в нем можно только одним способом. Зачастую для привлечения внимания игроков, владельцы аппарата кладут сверху монеток ценные вещи, типа телевизор. Телефон или бумажные деньги. Если вы встретите такой вариант, то оцените, насколько близко эта вещь лежит к отверстию и хватит ли вам денег на монетки, чтобы сбросить ее. Если, допустим, у самого края лежит телефон и скоро вот-вот упадет, то вложения определенно будут выгодными. Ставь лайк, и тебе непременно будет улыбаться. Удача!